Слушай, я так понимаю, рубрика про новости из мира Apple и технологий в целом тебе и твоим друзьям действительно понравилась. По такому поводу предлагаю опять же тебе и твоим друзьям послушать самые интересные и забавные новости за прошедшую неделю хотел сказать во втором но к сожалению нет пока в первом выпуске потому что первый был пилотный для того чтобы посмотреть как аудитория оценит. но ну, сам ты все прекрасно понимаешь ну и вот это вот всякое такое привет ты смотришь канал apple finder устраивайся поудобнее погнали 10 тысяч на канале понятно что цифра подписчиков довольно таки маленькая могло бы быть и лучше но блин слушай для меня это реально какое-то достижение потому что это действительно круто плюс-минус два года назад я даже и представить не мог когда у меня на канале было 100 подписчиков о таком количестве зрителей, которые имею сейчас. Так что всем огромное спасибо, я очень люблю и ценю свою аудиторию. Ну, как-то вот так. Вместе с кругленькой цифрой у меня на канале на уходящей неделе Роскомнадзор разблокировал Порнхаб, один из крупнейших в мире интернет-источников для просмотра видео для взрослых. И знаешь, я, наверное, понимаю радость большинства взрослого населения, но она была прям таки... Настолько здоровая и большая, что прям ни словом сказать, ни одним, я не знаю, даже органом, наверное, описать. Господи, кошмар какой. А между тем, почти 40 миллионов пользователей iPhone и iPad по всему миру могут остаться без новой iOS 11, которую покажут нам с тобой уже совсем скоро на WWDC 2017. По оценке аналитиков, порядка 43 миллионов пользователей iPhone 5 и 5C по всему миру, да и таких старых устройств, например, как iPod Touch пятого поколения, не смогут получить обновленную прошивку к себе на борт из-за того, что... На этих самых устройствах стоит процессор, основанный на старенькой 32-битной архитектуре. Кстати, Apple начинает понемногу отказываться как от приложений на 32-битной архитектуре, так и от устройств, процессор которых основан опять же на 32-битной архитектуре. И это довольно грустненько, но а что поделать? Не беда, скажет тебе, ну если, конечно же, ты владелец iPhone 5, например, Глава китайской Apple Xiaomi или Xiaomi, ведь у нас есть просто офигенная бомба для рынка смартфонов Xiaomi Mi 6. По слухам и фоточкам новый китаец будет обладать двойной камерой как в iPhone 7 Plus, дисплеем с узенькими рамками, стеклянной лицевой и задней частями. Но по правде сказать, это все фигня на самом деле. Этот гаджет в тестах на производительность просто в клочья разорвал свежевышедший Samsung Galaxy S8, продажи которого, кстати, начнутся в апреле, и вышедший полгода назад, опять же, с лишним iPhone 7 Plus. Тут даже объяснять нечего. Вот здесь вот скрин с попугаями от iPhone 7 Plus, вот здесь вот Samsung Galaxy S8, ну а посередине будет тест производительности Xiaomi Mi 6. Хотя, знаешь, на производительность, мне кажется, всем будет абсолютно по барабану. Не знаю, как тебе, но вот лично мне уже хочется прям-таки глазки себе начать выкалывать от всевозможных непонятных концептов, каких-то сливов, материалов про iPhone 8 будущего флагмана компании Apple. Сначала рисовали чертежи с переехавшей на заднюю панель кнопкой Home, потом какой-то камеры вертикальной или горизонтальной, как у китайцев каких-то недоделанных, но потом оказывается, что это все настоящая чепуха. По этим новым фоточкам, во-первых, новый смартфон Apple, по мнению китайцев, во-первых, во-первых, будет выполнен из бумаги, а во-вторых, обладать бесконечным экраном, как у нового Samsung Galaxy S8, хотя я уже неоднократно говорил у себя на страничке ВКонтакте, например, и в Твиттере, что мне привлекателен больше всего подобный концепт, который ты видишь прямо сейчас на своем экране. Ну а на сегодня это все, не забудь обязательно подписаться на соцсети проекта, ссылочки на них есть в описании ролика, ну и также поделиться этим видео со своими друзьями, если оно действительно заслуживает уважения и какого-то внимания. До скорого, пока!